Вряд... Кларс пулин себе закажешь. Кларс пулин, наверное, что это? Но я не ожидал, конечно, Во, после... дагестанские номера. Что у нас есть? У нас есть Mercedes-Benz E-класса. 124 кузов. Все как хотели. Ещё техосмотр он получил два месяца Сейчас какой? Десятый месяц. В прошлом месяце он получил новый техосмотр в технически идеальном состоянии. Говорит, есть пару ж... этих мест жавчины. И он стоит сейчас на сайте 1499 евро, Отдает ему за 1350. 1350. Нам нужно ехать 55 минут, мы там, сейчас время. Надо брать. Надо лететь. Надо лететь. Полетим, Поехали. Прогреваем. Я прогреваем. думаю, будет нормальный вариант, на котором вы проедете без всяких проблем. Сейчас посмотрим. Одобрено. Тюна, Шибетах, ЦД, еще СССР. не одобрено, сейчас одобренное. посмотрим. А -а -а. Но по телефону, если он получил новый текосмотр в сентябре mm -hmm. месяце, то тебе нужна технические машины использования. Да, да, да, техника. 1350, мы вылазим, там, скажем, 350 из бюджета, но у вас было до 1500, по-моему, да? Mm -hmm. Одна до mm -hmm. 700, 000. другая до полторы. Mm -hmm. Но вы на этом, на, на этом автомобиле уедете и вернетесь еще в Россию, и еще раз приедете. То есть... Супер. Вот, а пробег 271 тысяча из вторых рук. Смотри, Денис, мы вот с Мишей э, ехали, спорили. Э, Подержанные машины в Россию еще возят, не возят, как-то. Нет, невыгодно. Они дешевле там, ага. если ты покупаешь машину. вот, буквально у меня знакомый Денис Ростова. Он хотел взять 528. 528-я стоила здесь 28 бруто. ну это 24 что такое. Вот. И там он может за эту сумму вместе с таможней, если пересчитывать, он практически новый может там взять. Ага. Вот, а это была бы там 3-4 лет как. Ну а потому что сейчас везли, в пошлины ввели, да, на поддержанный машину? Нет, курс евро А, курс евро Только значит, курс там... евро Все то же самое осталось Ничего не изменилось, абсолютно А, ну у нас просто дилеры не так быстро поднимали цены, наверное, да? На да, эти... ну и они строятся там в Калининграде, например, BMW, да? Ага. Вот поэтому дешевле там И тот рынок еще э, не перенасыщен, так сказать, в России их много буушек и они процентов на 30 дешевле будут, чем здесь в Германии. Когда ты приезжаешь с рублями сюда, пересчитываешь это все в евро, тогда становится дороже. Я понял. А, а, ц... ты... а рынок не изменился, что там, что там. То есть только курс евро поднялся. И примерно года полтора-два мы уже не продаем машины в России. Были там эксклюзивные, прям дорогущие машины, да. Такого. А ты еще из России в Германию не возил машину? Привозили, конечно. Я Привозили? лично нет. Не, ну не понятно, люди, что не ты лично. Да. Люди, люди привозят, да, пытаются продать здесь. Получается тщетно, не, не все машины продаются. Тяжело, немцы не покупают русские машины. Понятно. Им не, не, неизвестная история, откуда-то приехала машина. Ну, понятно, по понятным причинам. Там 90% машины скручены, со скрученным пробегом. Очень много сюда приезжает. Поэтому немцы, как бы, очень скептично на них смотрят и их не берут. Угу. То есть дураков нет? Дураков здесь точно нет. Вот домик хозяина. Миша уже весь на нервах. Миша что-то себя чувствует не вообще хорошо. Когда выйдет, когда выйдет, лучше камеры выключить. Сначала спросим, можно не снимать а или нет, а потом да уже... Мы себя вот так. Хорошо. Снимаем. Он испугается, скажет, валить. отсюда. Конечно. Ну, Это ладно. ж немцы. Они Понял. вообще к этому очень... Ладно, тяжело. Будем писать только Ты знаешь, звук. где этот Ты сюда вот так сидели, он носит. Да, да, да, да. Черт, Понятно. Нормально. Ты волнуешься? Я? Нет, со мной Денис Рем. Понятно. Супер. Расскажи, какой это твой Мерседес? Второй? Третий? Это третий. Третий Мерседес. Класс. В 124-м? Нет. У меня был CLK 320-й, потом Ешка шка 200... Нет, 320-й дизель. А у тебя Денис был такой Мерседес? 124-го не было. Не было? Yeah. Классно. А выбирал кому-нибудь, нет? Uh, нет. Вот так вот. Первый, да. Yeah. Yeah. Yeah. <laughs> эксклюзив, парни, эксклюзив yeah. пошел. У нас в таксопарке было три штуки, на дизельные были, на бензин. А uh -huh. И у них тоже пробеги 750, что-то такое, они там просто бля... Класс. У нас один таксист был, который строил вообще не вылазил. <laughs> Ему один разбили, он прям приезжал, плакал, мой Мерседес уже делать купили ему точно такой же другой но потом уже смысла не было покупать какого-то 2006 7 мы хотели трэш-тачку трэш, -тачку. трэш -тачка. перекрашенные гнилые бампера и крылья неработающие кондеи падающие стекла Отвертка, нам, отвертка, Денис да. Денис нам вот нашел идеальную машину, просто. Трэша не будет. Какой-то просто таких не существует. Да, он сказал, что в Германии таких машин не бывает. Что если вы хотите купить в Германии машину, они все будут хорошие. Черт вы верите? Заливайте тут. столько хлама салон смотри ну немножко там зум на ну, все ну как бы для этого года я ожидал Думал, тут вообще дыры будут и работает ровно да угу. километр скрученный сколько ты думаешь километров здесь пробега 350 точно есть 350 это шведня да это хим, я думал На ней уже 273 написано или это Следующий. следующее? А. Денис, а можешь в двух словах рассказать, техосмотр сложно получить, да, в Германии? Mm, да, ну как, можно и получить так, но надо очень-очень хорошей связи, и если это где-то всплывет, то тот, кто дал этот техосмотр просто так, получит по ушам. Mm -hmm. И хорошо получит по ушам, то есть здесь и люди не рискуют, смотри. Технически, на быстрый взгляд, нормально, то есть для этого пробега, для года, я не ожидал, конечно, то, что у меня такая вот будет. Я думал, там сейчас вообще дыры будет. 10 тысяч пройдет. Думаю, да. Я уже вижу, как я на ней еду по Африке. просто. Супер. Карат. Все на границе завидуют мне. Слюняй полторы тысячи евро. И хотят. Да-да-да, полторы тысячи. Полторы тысячи евро, друзья, это 100 тысяч рублей. Не, ну мы сейчас торгуемся еще. В идеальном идеально практически состоянии для своих лет мы такого не ожидали но все-таки мы думали что это будет совсем ведро правильно? не ну нам же Денис помогает мы бы с тобой купили совсем ведро да мы ведро. на первом попавшемся рынке я накрасим приятная музыка пригайся это это в этой в Африке да поменять номера спасибо Именные номера. Крутяк. Спасибо. Все. Батя. Мерседес. Спереди, Михаил сзади роман. Я на да, да. Дастер повешу. Не выпьют оставил. Денис посоветовал. 20 сок. яблочный да. сок. Извините. Мы с Германии Господи. пьем яблочный сок. Да. Спины. Ну, и с Польшей. Ну, ну, потому что только что -то только, свежи, только выжили, да. Давай, Польские яблоки здесь говорят, отжимают. Отжимают Лучше. у фермеров. У фермеров. Давайте. Давайте за первый, за, первый приезд в Германии и за познакомство. Да. Да. Да. Спасибо за, большое. За, за залпом, все. да? Вы за вообще не пьющие. Да. Очень чудом доехали. Кстати, в Германии можно выбить пива потолки. Покушайте, смело ехать. Ну, Номер-то блатной. Михаил. Михаил. 3-1 день рождения 47-го года Кульдяев. Да, ну да, да, да, мне же сколько раз? 47 тебе? 70. 47. -го года? В следующем году, 70 лет. Да. В 47 году. 3 января родился. Нормально. Января. Так, значит, первая заправка белого Мерседеса. Это 98 получается, да? Ну, 100, -ый. 100, -ый. Да, 100 Так, ребята, 1,5 евро за литр. Кто жаловался, что в России бензин дорогой? Полтора евро за литр. Прям на этот супер чистый, ультра эксклюзивный край капота. Да, Все. Рейтинги пошли, Погнали. рейтинги. И, и вот авто. Теперь вся Африка будет знать, где заказывать тачки. Попрут, попрут, заявки прям. Да, марокканцы сейчас тебе будут Ты по-французски как, нормально? Краницах, на Ну все, жди. <свист> <Все>, Оба! <свист> <свист> <свист> <свист> <свист> ну <свист> все, <свист> и клеим наклейки пока сыра, да? Это ну ну все. Все, все, все все Сейчас на мойку поедем, в втором салон еще мыть. Все. Ну теперь какой нафиг термостат? Никаких термостатов. Теперь да, до... куда мы там? Куда ты там дальше-то? Ну как минимум до Дакара. Да. А дальше? Дальше, ура! Может и так. дальше. Ура! Ура! Приехали на мойку. Красавчика мыть. Не, не этого. Вот этого. Чё ты? Прочитал, что надо делать? Вообще ничего не понятно. Ну что непонятно? Ну, знаю, что деньги нужно вот сюда. Все, больше ничего не, не ясно. Кларс пулин себе закажешь? Кларс пулин? Наверное, а что это? Ну или шоумбустер? Давай. Деньги давай. Еще один. Два. Так. Может, Кларс пулин? Кларс пулин? Парс Пулин пошел Нажимай Все, помыли С шампунем Потратили 3,50 евро Значит а... Сейчас будем пылесосить Потому что салон у нас Более грязный, чем машина была Сейчас будем пылесосить и клеить наклейки Вот пылесос Фиг знает, сколько он тоже стоит Ну, короче, сейчас начнем Не, помыли, отполировали все, красота. Пропылесосили. Сзади вообще как новый. Да. Вот, сзади. как пропылесосили. Ну да, Пылесо конечно. Пропылесо. Сзади вообще как шикарно. Было достаточно много. Ну блин, но ну за 20 лет сколько мусора могло накопиться? 24. Не, на ну первые 4 года за ней ухаживали. Угу. Вот так вот. Сейчас видео пойдет. Значит, едем мы вот сюда, по-моему, вот этот вот гараж, к Загиру. Секреты перекупа канал. А вон ребята нас уже встают, встречают. Так. Паркуемся. О, дагестанские номера. Ребята, все как полагается. Главное, буквы дошку Наделяйте Африки, зимой На пустынном волке поедем в Африку. <сосе> пустынный волк. Да. Арабский волк, как его? Арабский Николай. пустынный волк. Как это, помнишь, да uh, По, -по секретному раскачать надо Мертвые души. А доедет ли это дычка до... до Питера, да? Доедет ли этот ГСДС до, до кар, да? Да. Или а. дальше? Нужно чтобы ну, дальше, дальше доехать. А как да. доехали? Дальше Киштаун. Да.